Доброцентр это сначала появлялся, начинался с малого, он появился здесь на базе образовательной организации, управления образованием, если быть точным. Занимались в основном школьники. Дальше вот у нас вызовы пошли, это ковид, подключились взрослые. И СВО полностью включил у нас весь район. И плюс это все координируется не только здесь, ну и сам глава района в этом оставляет свою участие. сначала надо брать вот один конец этой веревки завязываем узлом если нету полосок которые разделены, то можно просто каким-нибудь узлом любым и потом глетешь через одну или в каждую ну лучше в каждую. Сплавляем или воск, или парафин, сейчас воск, и заливаем постепенно. А всего я сшила 1820 салфеток таких. Потрачено 27 километров 300 метров ниток, 2 километра 184 метра марли. 364 рулона по 250 грамм баты или почти 100 килограмм баты, а времени ушло в минутах более 40 тысяч. Мне бы очень хотелось, чтобы какой-нибудь военный, которому попалось мое письмо, он ко мне пришел. Дал вот мне его сказал Юля, я получил твое письмо, спасибо тебе большое. Когда приезжают ребята в военной форме, когда я понимаю, что они одели ее не просто так, а защищают нас, это так трогательно. Я всегда подхожу, обнимаю каждого, подхожу и говорю: ребята, спускайтесь, будем обниматься. Хотя бы так, вот каким-то девичьим, материнским, сестринским теплом поддержать ребят, которым сложно, потому что смотреть в их глаза невозможно без слез. Все эти сделать, блин, должны свечи. Все, что можно, все, что нужно, мы сможем сделать. Гражданский долг, скажем так. А все будет, как не мы. Если бы я была немножко моложе, наверное, бы я ушла туда вместе с машинкой ремонтировать ребятам одежду. Или еще что-то делать, но все равно быть полезной. Потому что от этого зависит, кто будет ли мир, нет, кто если нет.